Всем доброго времени суток! Это канал Играем ретроигры, он же ретро. Для кого не секрет, что в видео речь пойдет об игре Wood, которая выйдет летом этого года на консоль Sega Genesis и Sega Mega Drive соответственно. Начнем, пожалуй, с того, кто и зачем это сделал. Автором всей задумки является Мэтт Филлипс, и причиной тому его давняя мечта. Он собрал оригинальный набор разработчика игр для Sega, который был старым и не совсем исправным. Промучился со всем этим оборудованием, пока смог довести его до работоспособного состояния целый год. Потом возникли трудности с освоением языка программирования, несмотря на то, что у Мэта уже был опыт в этой области, так как он программист. Вот его слова о создании игры. Мне хотелось подойти к делу полностью аутентично. Я мечтал об этом с тех пор как был ребенком, и хотел создать игру так, будто я до сих пор ребенок. Я хочу работать со всеми системными ограничениями и не разрабатывать платформе для современного ПК на современном движке. Этим я на своем веку позанимался достаточно, и мне такой подход начал наскучивать. Кстати, об играх, с которыми он успел поработать. Мэтт принимал участие в создании таких игр, как Лего Франшиза с 2009 по 2013 год и Home from the Revolution. И никто не будет спорить, что это неплохие игры. Хотя все равно найдутся такие, но это проблема скорее в людях. Краундфандинговая кампания была запущена еще в ноябре 2016 года и в настоящий момент было собрано 55 тысяч фунтов, что равняется 4 миллионам 300 тысячам российских рублей. Также Мэтт Филлипс пытался лицензировать Танглвуд у Sega, и вот что он об этом говорит. «Я связывался с ними, но, к сожалению, у них уже давно нет отделов и регламента по контролю качества для такой игры, но они неофициально пожелали мне удачи в работе». Можно понять, ведь консоль была снята с производства в 1997 году. А вот платформе уже можно предзаказать по цене 54 фунта стерлингов, то есть около 4300 рублей. Дорого, но это проблемы только российской экономики. Ну что же, перейдем к содержимому игры. Ей дается такое описание на официальном сайте. Tanglewood ⁇ это совершенно новая, оригинальная игра для Sega Mega Drive, которая будет выпущена на физическом картридже весной 2018 года. В Tanglewood игра разворачивается вокруг молодого существа Нимна, отделенного от стаи после захода солнца. Невозможно вернуться в безопасности к семье, в подземный дом. Ним должен найти способ пережить ночные ужасы и продержаться до утра. Мир Танглвуд опасен после наступления темноты. Направляя нимна, вы должны использовать свои навыки уклонения и обмана, чтобы победить хищников. Танглвуд — это платформер с элементами головоломки. Может быть описан как сочетание мега «Another World» и «The Lion King». С первого раза довольно сложно представить себе гибрид этих двух игр. Но если подумать, то смерть с первого раза и большой риск умереть берутся из «Another World» а платформенный геймплей с живописной графикой взятый из The Lion King. Ну а теперь рассмотрим развитие этой игры по трем демо-версиям. Начнем, пожалуй, с самого геймплея. Изначально, то есть в версии 0.0.0.15 и ранее, все было довольно медленно. Были такие вещи, как импульс, действующие на предметы, когда взаимодействовали с ними на большой скорости. И вода, которая напрочь лишала вас шансов спастись от Джека. Как обычный Джек, только зумяка. Большой, злобный, вы можете его сами видеть. Кнопки были назначены как А. Ходьба, Б. Прыжок, С. Взаимодействие. В игре есть способности, которые может применять Ним при взаимодействии с существами разного цвета в гнезде. Но для начала вам нужно этих существ найти и доставить в гнезду. В этой версии есть такие способности, как желтый планирование, зеленая остановка времени, и в ней же вы можете ими свободно управлять, нажать кнопку взаимодействия, чтобы применить. Переход с уровня на уровень довольно медленный, ним сначала ложится и спит, потом просыпается. В версии 0.1.0.4 появилась еще одна способность, синий, оседлать хищника. Остальные способности стали пассивными, их теперь нельзя было применять по собственному желанию, их эффект был всегда активным. Темп игры увеличился, переход с уровня на уровень ускорился, просто пробегает, что не могло не порадовать. Но появилось несколько багов. Первый позволял без задержки перемещаться по воде, что делало эту часть геймплея бесполезной. Второй заключался в том, что у камней были места, где дальше продвинуть их было нельзя. Но если повернуть его определенной стороной и взбираясь на него нажимать на кнопку взаимодействия, то можно было вытащить его за пределы отмеченной зоны. Кнопки управления на своих местах. Несколько дней назад вышла демо 0.8.0.1, в котором скорость игры снова чуть-чуть повысилась. Сменились кнопки управления. А. Взаимодействие. Б. Применить способность. Да, снова добавлена эта функция. С. Прыжок. Пропала возможность ходьбы. Баг с свободным хождением по воде был частично исправлен. Только вот если вы забрались в воду, а Джек не поспевает за вами... Вы можете сделать большой прыжок, и пока он будет пытаться вас укусить, он остановится, а вы будете набирать скорость в воздухе, и так далее. Бак с камнем не был исправлен вовсе. Был добавлен новый враг, Хок с двумя Г на конце. Маленький, злобный и быстрый, как по мне он опаснее Джека. Пропал импульс, теперь долго и упорно придется катить все предметы. Теперь о графике. В версии 0.0.15 была скудная графика, но своеобразный задний план. С версии 0.1.0.4 графика перешла на другой уровень, но вот задний план стал скудным. То же самое и в 0.8.0.1. А вот с музыкой все немного иначе. Это единственная вещь, которая развивалась, не приобретая каких-либо недостатков. В начале было несколько звуков и музыка в конце. В следующей версии музыки прибавилась вместе со звуками. Ну а в последнем демо, та же музыка стала еще более полной. Из всех изменений можно сделать вывод, что игра безусловно становится только лучше, но приобретает баги и некоторые вещи убираются. Говорить наверняка нельзя, игра не готова, да и это были всего лишь демо. Но то, что это довольно интересный проект, понятно и без этого. Да и Мэтт Филлипс настроен решительно: Нет, вы посмотрите, у Batevil Corporation теперь есть картриджи с рельефным названием их компании. Этот Tangle Wood еще не конец. Они собираются выпустить его HD-версию на Sega Dreamcast. Но тут особо ничего не известно. На этом еще не все. Мэтт заявил, что ему понравился процесс и он намерен сделать что-нибудь еще в будущем. Что это будет, остается только гадать. Ну а на этом все. Ссылку на официальный сайт игры найдете в описании. Там вы сможете скачать и ознакомиться с платформером самостоятельно. Всем всего доброго и увидимся позже.